всем приветик ну что ж наконец-то к нам пришло обновление которого мы ждали долгое время мы наконец-то его получили и давайте разбираться что в нем да как обновление про обновление логично а на самом деле обновление про морзексов морзексы у нас наконец-то пробудились что можно про них сказать? Ну, во-первых, это сильные персонажи. Я про них делал предыдущий видеоролик, можете посмотреть. Вот сейчас вот появится ссылочка на него, упоминание. Посмотрите его после того, как послушаете про экипировку. А сегодня у нас про экипировку будет рассказ. То есть, что фармить, что не фармить, что вообще изменилось, какая новая экипировка добавилась. И вообще, что из этого трэш, а что нет. Сейчас вы на экране видите нашу экипировку. Красненькая экипировка, давайте разберемся с ней. Экипировка. Punish Fire Blade. 150 к хп, 150 к атаке, 150 к защите, кулдаун 50 секунд. Пассивка. Атака увеличивается в течение 120 секунд, максимально 30% только раз. То есть пассивка не складывается друг с другом. Далее, скилл 3000% физического огненного урона снижает вражеское огненное сопротивление на 30% на 15 секунд. Что это значит? Это значит, что вы будете наносить на 30% больше урона по врагу. Неплохое снаряжение, можно поставить в принципе мечнику бервику. ну допустим. Хотя на самом деле... Позже я расскажу о данном снаряжении в конце, после трешки нашей. Физического, защитного и хила. Что ж, давайте приступим к следующему снаряжению. Следующее снаряжение у нас... Защитное снаряжение. Что можно о нем сказать? Сейчас вы его видите на экране. Калдаун 50 секунд, как и в прошлый раз. 150 к хп, 150 к атаке, 150 к защите. У всех снаряжения будет такие характеристики. Деф... Повышается в течение 120 секунд максимально 30 30%, только раз данная пассивка имеет место быть. 3000% водного магического урона снижает вражеское сопротивление в воде на 15 секунд. Тоже неплохое снаряжение, можно поставить какому-нибудь воднику, и неплохо зайдет, так сказать. Далее у нас хил снаряжение, давайте посмотрим, что оно нас представляет из себя. А она у нас следующее. 150 к хп, 150 к атаке, деф 150, cooldown 50 секунд, максимальное хп повышается в течение 120 секунд максимально 30%, пассивка складывается только один раз сама с собой, то есть может быть только одной экземпляр данной пассивки на одном персонаже. Что делает? 3000% физического, ой, магического земляного урона снижает вражеские... Земляные сопротивления на 30% в течение 15 секунд. Очень неплохое снаряжение. Можно поставить, в принципе, на нашего Марзекса. Марзекс у нас очень и очень неплохо бьет с арта. Поэтому, в принципе, можно поставить. А теперь давайте разбираться, в чем подоплека. А подоплека в следующем. Это неплохое снаряжение нюк, однако оно уже не подходит для большинства контента. У них есть хорошие альтернативы: Justicea, Formalhaut, Vipera, но что можно сказать, они до сих пор еще хороши. Тот же самый Ripent Lance и Fallen Bowl являются слот-бендерами в своем собственном праве, так что его можно фармить по одному экземпляру, не обязательно даже максимальный LB делать им. Это бессмысленно. Приступим к дальше. Следующее снаряжение у нас физическое 5-звездочное. Колдаун 70 секунд. ХП. Атака деф 150. Далее пассивка. Атака и защита повышается в течение 90 секунд. Максимально 30%. Также один раз. Скилл. 5000 неэлементального физического урона увеличивает урон против всех раз на 15% на 8 секунд. За исключением богов. Очень и очень неплохое снаряжение. Оно нюковское, поскольку враги расы бог встречаются довольно редко, его можно использовать большую часть времени, хотя он и не так хорош, как постоянно доступная альтернатива, священный меч Грандей из-за испытания ноги и по своей природе ограничивающий его потенциал. Фармить одну я советовал бы, не обязательно элбишить, но... Прокачать я вам советую однозначно. Очень и очень неплохое снаряжение. А самая плюшка нашего ивента у нас следующим снаряжением идет. Давайте разбираться, что у нас подготовило наше обновление пробуждения Марзексов. А подготовила она у нас следующее. Робо, которая у нас есть в версии True у нашего светлого Марзекса. Делает она примерно то же самое, но... Есть некоторые особенности. Что ж, давайте посмотрим. Робо. 500 к атаке. все остальные характеристики не увеличивает, кстати говоря. Хочу заметить. То есть у нас только атака повышается. Что у нас делается пассивкой? Крит увеличивается на 20%. Скилл активный. 6500 светлого физического урона. Увеличивает свой урон. А также точность на 30% в течение 10 секунд. Это довольно неплохо. Что можно сказать вообще на данном момент об этом снаряжении? Вообще, на самом деле, это очень и очень хорошая нюк снаряга. Мало того, что она имеет очень хороший урон для фарма, ее пассивка также имеет очень и очень большое значение. 20% повышение крит-демеджа плюс увеличение еще на 30% демеджа с активного умения, а в сумме 50% общего бафа, плюс еще 100% критический коэффициент, если у вас будет, это очень и очень много. Что могу сказать? В целом, отличный вариант, который можно использовать даже в экипировке гача, такой как меч лимуру или меч убийцы гоблинов в правильных сценариях. Фарм 1-3 экземпляра. Максимальное LB, конечно же, вам потребуется сделать, чтобы максимально раскрыть данный потенциал этого снаряжения. Ну, в принципе, вот такое вот у нас снаряжение в данном ивенте. Что можно сказать вообще в принципе? Доволен я этим ивентом? Недоволен? Буду я его фармить? Не буду. Давайте разбираться. А пока я буду говорить вам свое мнение, вы будете смотреть дальше, как вниз спускается наш баннер. Ну, на самом деле, я очень доволен данным обновлением. Во-первых, потому что Марзекс это один из моих фаворитных персонажей. Особенно темный. У него и красивая внешка, и урон у него теперь, наконец-то, нормальный. Что можно еще сказать? Доволен снаряжением или нет? Ну, вообще, доволен, по сути. Вернулась снаряга, которую я давно хотел для коллекции получить. Поэтому я обязательно буду его фармить. А что касается... Спекс и челлендж квестом я о них чуть позже в следующем видео расскажу. Что ж, а вот такое вот видео у нас получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был, как всегда, Макс. Вступайте в дискорд сервер, ссылка в описании. До новых встреч, пока.